Сегодня в выпуске – воздушные змеи обеспечат энергией Саудовскую Аравию, а в Японии прошла первая в истории битва боевых роботов-гигантов. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. Все мы знаем про гигантские ветряные электростанции. Но почему они такие высокие? Все просто. Дело в том, что на высоте воздушные массы передвигаются быстрее. И как следствие интенсивнее крутят лопасти. Но зачем строить гигантские вышки, если можно просто оптимизировать ветрогенератора, просто научив ветряные турбины летать? Каждому из нас приходилось видеть различные варианты ветроэнергетических установок. Подавляющее большинство из них имеют вполне стандартную конструкцию — это преимущественно трехлопастные горизонтально-осевые ветрогенераторы. Однако в некоторых случаях стационарные ветряки — не самый лучший вариант. Уже несколько компаний в мире работают над тем, чтобы генерировать электроэнергию оригинальным путем с использованием воздушных змеев. Идея использовать воздушных змеев для генерации электроэнергии основывается на том, что на большей высоте ветра в разы сильнее, чем у поверхности Земли. Именно поэтому ветровые турбины пытаются поднять как можно выше, и это каждый раз приводит к увеличению их мощности и одновременно к подорожанию. Идея получения энергии из высотных ветров была впервые предложена около четырех десятилетий назад, но практическая ее реализация в то время представлялась невозможной. Однако современные материалы, электроника и технологии создания беспилотных летательных аппаратов делают эту концепцию жизнеспособной, и некоторые компании изучают возможности задействовать этот источник возобновляемой энергии. Даже небольшая высота в 500. 600 метров позволяет получить более эффективный результат за счет того, что ветра на этой высоте намного более ровные и сильные, чем те, которые идут вблизи земной поверхности. Скорость ветра увеличивается с увеличением высоты, поэтому в будущем мы имеем потенциальную альтернативу обычным ветрогенераторам, которые строятся на Земле. В рамках реализации программы Kingdoms Vision 2030 по переходу на возобновляемые источники энергии группа инженеров научно-технологического университета имени короля Абдалы Кауст представила новую технологию получения электроэнергии с помощью ветра. Ученые КАУСТ использовали информацию о силе ветра на различной высоте, которую предоставило им агентство НАСА. Они обработали эти данные для того, чтобы выделить наиболее пригодные для работы аэротурбин точки и оптимальную высоту, на которой они должны подняться. Также они рассчитали колебания, связанные с временем суток и года. Тяга необходима устройству для того, чтобы вертикально оторваться от земли и подняться на рабочую высоту, обеспечивается мотор-генераторами, присоединенными к турбинам. После набора необходимой высоты системы использует для полета силу ветра. Оптимальную ориентацию воздушного змея в воздушном потоке обеспечивает компьютерная система, регулирующая скорость вращения отдельных винтов и наклон аэродинамических элементов крыла. В результате устройство движется по круговой траектории. Вырабатываемая электроэнергия передается на землю вдоль армированного композиционного троса, который держит аппарат на якоре. Технические решения позволяют производить регулировку высоты для оптимальной загрузки оборудования. Процесс регулировки параметров оборудования планируется сделать полностью автоматизированным. Изобретение предполагает, что в случае необходимости оно сможет самостоятельно подниматься или спускаться, находясь на высоте от 2 до 3 км. Наиболее привлекательными на Ближнем Востоке ученые признали регионы Саудовской Аравии и Омана. Исследователи утверждают, что проделанная работа поможет ветровой энергетике Саудовской Аравии совершить прыжок в будущее. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, ветроэнергетика в 2050 году может занять долю в 18% от всей электроэнергии, вырабатываемой на планете. Сейчас этот показатель составляет 2,6%. Это уже большая и прибыльная отрасль. Год назад в Шотландии заработала ветряная электростанция на воздушных змеях — первый действующий проект такого рода. К 2025 году она сможет, по заверениям специалистов, вырабатывать несколько сотен мегаватт. Чем закончится гонка технологий ветровой энергетики, неизвестно. Однако хочется верить, что конкуренция идей в этой области точно пойдет на пользу всей отрасли. И увеличение количества новых стартапов, которые запускают полезных энергетических воздушных змеев — хорошая тенденция. Хочется верить, что все же внедрят. Будущее наступает даже на Аравийском полуострове. Если бы эти змеи еще могли аккумулировать энергию молний и подзаряжать мобильные телефоны на расстоянии, и еще служить веб-камерой и сотой мобильного оператора, ну еще само собой Wi-Fi раздавать. Но если серьезно, то чисто с инженерно-практической точки зрения очень много слабых мест у такой конструкции, начиная с нелетных условий, заканчивая нештатными ситуациями, в том числе птицами матик их заклюв ветряк то в случае чего останется стоять, а планер рухнет с вероятностью 50%. Ну и главный вопрос, на каком безопасном расстоянии такие сооружения можно располагать друг от друга? Если они будут очень близко, то планеры могут врезаться, а кабели спутаться. Поэтому вокруг каждого нужна зона отчуждения радиусом минимум километр-полтора. Всего несколько тысяч таких ветряков построенных на Равийском полуострове, и саудитам из соображений безопасности придется переезжать на ПМЖ в соседний Египет. Ну зато экологично. Два года назад команда американских инженеров бросила вызов команде из Японии и предложила устроить сражение двух гигантских роботов. И вот после длительного ожидания первая в истории человечества подобная битва наконец состоялась. Megabots Eagle Prime против Суйдабаши Куратос. Америка против Японии. Конечно, все происходящее на арене было не столь динамичным и зрелищным, как битва роботов из фантастических фильмов Тихоокеанский рубеж, Трансформеры или Железный кулак. Тем не менее, в первом сражении присутствовало несколько интересных моментов. Пилотируемые человекоподобные роботы, также известные как боевые человекоподобные роботы БЧР, популярное оружие в научно-фантастических фильмах, играх и аниме единичные экземпляры реально существующих пилотируемых БЧР построены для развлекательных целей и не используются для сражений. В 2015 году стало известно, что в ближайшем будущем все изменится и пройдет первая в истории человечества дуэль БЧР. Создатели американского Megabot MK2 вызвали на дуэль японскую компанию Sudabashi Heavy Industry, которая построила робота Куратос. Спустя несколько дней японцы приняли вызов, но отметили, что обязательной частью дуэли должна быть рукопашная схватка. Два года ушло на поиск средств и модернизацию вооружений роботов. Битва должна была состояться еще в августе 2017 года, однако уложиться в заявленные сроки не получилось и дуэль задержалась почти на два месяца. Сражение роботов прошло в Японии на заброшенном сталилитейном заводе и состояло из двух частей, в которых приняли участие два американских робота и один японский. Для победы в каждом раунде нужно было, чтобы один из роботов упал, отключился или чтобы сдался сам пилот. Среди спонсоров мероприятия можно было заметить немало известных компаний, таких как Autodesk и даже NASA. Выбор габаритов, веса, мощности и типа оружия роботов отдали на откуп каждой команде. Единственное, о чем их попросили — это использовать оружие, которое не разрезает металл, а только повреждает его. Две американские машины Iron Glory и Eagle Prime были построены компанией Megabot. Они выступили против боевого робота Куратос, разработав Суда Баша Heavy Industry. Высота Iron Горы составляет около 4,5 метров а вес примерно 6 тонн, в то время как Eagle Prime имеет рост без малого 5 метров и весит 12 тонн. Боевой робот Куратос немного меньше и намного легче, с ростом около 4 метров и весом около 6,5 тонн. Все роботы снабжены собственным арсеналом оружия. Бой состоял из двух дуэлей. Первый сражались Iron Glory, вооруженный пневматическими пушками, и Куратос, имеющий большой стальной кулак. Битва окончилась победой последнего. Во второй дуэли против японского робота выставили Eagle Prime. В этой битве Куратос пытался отвлечь Eagle Прайм надоедливым дроном, которого последний успешно прихлопнул. Затем два гигантских робота ударили друг друга, но в конечном итоге друг друге и застряли. В следующем раунде, когда роботы начали сближение, Игл Прайм зацепил пило несколько стойко-светительной системы, что привело к их падению и коротким замыканиям, сопровождавшимся красочными фонтанами искр. Пилоту робота Eagle Prime даже удалось подхватить одну из стоек, которую он умирался использовать позже в качестве дубины для нанесения ударов по роботу Куратос, однако обломок стойки выпал из захвата американского робота до того, как им удалось сблизиться. После чего пилот Eagle Prime задействовал цепную пилу, которая начала кромсать защиту Куратоса, словно бумагу. А мощный двигатель робота Eagle Prime позволил ему сдвинуть с места японского оппонента, разваливая при этом леса и светительное оборудование, и зажать невыгодные для него позиции. После непродолжительного времени цепная Пила робота Eagle Prime задела какие-то жизненно важные узлы робота Куратос, и он перестал функционировать. В результате японская команда признала свое поражение. Можно сказать, что первый блин сражения роботов хоть и не получился на славу, но и вышел далеко не комом. Команда Megabots надеется, что этот матч привлечет достаточно интерес для создания новой спортивной лиги гигантских роботов, которые будут сражаться на аренах и стадионах в будущем. Кроме Megabots и Судабаши Heavy Industry существуют и другие компании, занимающиеся разработкой пилотируемых роботов. Например, свой прототип под названием Method построила корейская компания Korea Future Technology. Корейский пилотируемый робот создается как реально действующее устройство. Однако на данный момент компания не сообщает о каких-то конкретных задачах. Вместо этого разработчики намерены окончательно завершить постройку и отладку робота, а потом уже решить, для чего он может быть использован в реальной жизни. Также весной 2017 года стало известно, что китайская компания Great Metal построила прототип пилотируемого боевого робота Monkey King, который может ходить на четырех конечностях для лучшей устойчивости, а также умеет вставать в полный рост на ноги. Представители MegaBot заявили, что рассматривают Monkey King в качестве потенциального соперника сражения. Откровенно не похожи на роботов, скорее на экскаваторы замаскированные под героев фильма Трансформеры. У меня на последнем корпоративе бой примерно так же проходил, там тоже был Азиат с марги на голове. А данное сражение больше напоминает работу сломавшихся манипуляторов на заводе, только на заводе все значительно быстрее. Никаких тебе лазеров, трансформаций, даже магма по венам не течет. А ведь мехи воевали за нас. Метка Татлас ED209. Простите, мы все проиграли. Но серьезно, зачем было сажать внутрь живых людей? Ведь это очень сильно ограничивает любые действия. Не тебе пуша, гранатометов, пулеметов. Да даже без них удар в кокпит и ты победил. А то заденешь пилота, а он может и удариться, и, не дай бог, поцарапаться. Надеюсь, в будущем люди будут управлять ими изне, как нашел битвы роботов. Там хоть роботы и поменьше, но зато динамика, инженерное решение и мастерство пилотов на порядок выше. Но мы-то понимаем, что наш робот Федор. Всех тому делает. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Смирнов. Правильная правда, новости науки и технологий. Не забывайте ставить любов данному синематографу. Подписываться на канал, делиться видео с друзьями и отжимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете помочь каналу материально. Все реквизиты в описании. Заранее большое спасибо. Ихай бояре